Не слишком тихо, не слишком громко. Давайте начнем. Бывает, в конце дня устало садишься на диван, прокручиваешь в голове события, дела, разговоры, и понимаешь, ничего важного не сделано. То ли людей в этом винить, то ли себя. А завтра начинать все сначала? Не обязательно. Этот шаблон можно изменить, если научиться сохранять фокус. Сейчас вы проживете состояние сильной концентрации, почувствуете и увидите, как волшебно оно может влиять на вашу жизнь. Представьте, что жизнь — это игра. Эстафета. Может, вы бегали раньше или бегаете сейчас? Участники передают друг другу эстафетную палочку и побеждает та команда, которая пробежала быстрее. Вы любите побеждать, верно? Представьте, что сейчас вы вышли на стадион, чтобы пробежать эстафету. Вы на улице. Лето. Отличная погода. Тепло. Сверху светит яркое солнце. Небо чистое. Голубое или синее. Вокруг другие участники или участницы состязания. Вы в легкой спортивной одежде. Прохладный ветерок обдувает кожу. Как пахнет. Приятно? Воздух свежий, чистый, хорошо. Посмотрите на трибуны. Вокруг зрителей все смотрят на вас. Волнуйтесь. Может быть, вы видите кого-то из родных или близких, кого-то из семьи. Кто-то с надеждой ждет вашей победы, а кто-то наоборот скрипит зубами, надеясь на ваш провал. Вы на позиции Три. Два. Один. И вот кто-то из вашей команды уже бежит к вам. У вас есть все шансы на победу. Мышцы рук и ног напряжены. Сердце взволнованно стучит. Сконцентрируйтесь. Вам протягивают палочку. Время на мгновение сжимается. Можно даже почувствовать ее деревянную, шершавую поверхность. Хватайте ее. И... Резкий старт. Ноги отталкиваются от упругой беговой дорожки. Мышцы работают. Корпус, руки, ноги синхронно, как часы. Вот так, да, да, вы прекрасно двигаетесь. Ощущение скорости растет. Ветер бьет в лицо. Кислород врывается в легкие и отдает мышцам новую порцию энергии. В состоянии максимальной концентрации. Двигаться легко. Кажется, как будто в кроссовках маленькие пружинки, которые подбрасывают вверх. Приятное чувство. Изнутри поднимается яркая, мощная волна энергии. Отличный темп. В такие моменты появляется чувство уверенности, преодоления. И вдруг происходит что-то странное. А, это ваш телефон завибрировал. Может быть, достать и проверить, что пишут? Посторонние мысли начинают отвлекать вас. Бежать становится тяжелее. Сложно сконцентрироваться. Дыхание сбивается. Ощущение жжения в груди. Все-таки надо проверить. Всего минутку, подумаешь. Вы останавливаетесь. Садитесь сбоку от дорожки. Проверяете свои сообщения, ленту, лайки. Вы проиграли. Хорошо. Давайте еще раз. В этот раз мы выиграем. Даю слово. Отматываем время назад. Хватайте эстафетную палочку и бегите изо всех сил. Но тут в голове возникает тревога, страх, сомнение. Противники быстрые, выносливые, уверенные. У них все отлично получается. А как же Я? Вот год назад у меня не вышло. Моя команда проиграла. Внутри что-то неприятно сжимается. Фокус падает. Следите за ним. Меняйте мысль, как перчатку. Я здесь, с ними на одном стадионе. Наши силы примерно равны. А что если я лучше, сильнее и быстрее? Поднажму еще. Прекрасно. Чувство уверенности возвращается. Бежать становится легче. Накатывает усталость. Больше не могу, ноги тяжелые, пить хочется. Концентрация исчезает. Думайте о награде. До победы совсем чуть-чуть. Потом можно будет отдохнуть, расслабиться, выпить воды. Какой приятный будет у нее вкус, если победить. Вслед за этими мыслями возвращается энергия, легкость. Нога запнулась, теперь я точно, точно проиграю, не позволяем трудностям повлиять на ваше состояние. А что, у других все гладко? Они в таких же условиях, а значит, точно не все потеряно. Последние метры будут за мной. А вот и второе дыхание. Вперед! Новая порция кислорода отправляется в мышцы. Голова приятно кружится. Это всего лишь мысли, но они возвращают вам фокус и помогают победить. И вот финиш уже близко. Еще несколько секунд. Ну уже давайте, чуть-чуть осталось. Да, вы победили! Команда бросается вас обнимать. Зрители громко кричат, хлопают. Прекрасное ощущение победы, радости, удовольствия. Все вокруг смотрят на вас восхищенными глазами. Яркое чувство, приятное. Кто-то протягивает вам бутылку. Выпейте прохладной воды. Приятный вкус. Чистая, свежая, сладкая. Как из горного родника. Как вкус победы. Представляете, сколько эстафет вы сможете выиграть хотя бы за год с такими мыслями, с таким настроем. Сколько это принесет радости, удовольствия. Подведем итоги. Только что вы побывали в состоянии рассеянного внимания. Плохом. И в состоянии пиковой концентрации. Хорошем. Ваш мозг... Ухватил суть В состоянии концентрации вам было лучше А значит нужно чаще быть в нем И мозг начал формировать новый навык Скоро он сам начнет погружать вас в состояние фокуса Нужно только ему немного помочь С помощью тренировок Так в каждом навыке Voice Вы тренируетесь менять вредные стереотипы мышления на полезные они всю жизнь будут помогать вам, делать вас энергичнее, сильнее, увереннее. Сейчас вы отлично поработали. Начало положено. Так держать.